По-моему, где-то что-то неправильно пошло. По-моему, мы сейчас сдохнем. Он, так, да, молодец, маленький. Он маленький, блядь. Максим, максимум. Машун... <Терпение хватит>? Машун... Да, да, да. Да и не да, так, самый шикарный еглог. Если его разнесет, то, блядь. Здравствуйте, уважаемые. Продолжаем наш пастафарианский блог. Сегодня у нас необычная, необычная... Лапша. У нас сегодня макароны Иванда Мария, гороховые. И мы используем их нереально круто в рецепте Гриликова. Мы его модифицируем. Студенческие макароны от Гриликова, Ссылка в описании. И сейчас мы сделаем по-своему. Поехали. Вот так вот выглядят, купленные на Озоне. Вот так вот выглядят они. И задействуем мы, больше никак не отходя от грильковского рецепта, только мы взяли э, тельдерей. А все остальное грильковский рецепт. Oh, yeah. так, разогреваем масло, разжариваем макарошки. И потом быстренько, быстренько, прям все по очереди э, готовим наш э, оригинальный соус. В него пойдут сосиски, сельдерей, лук и соленый огурец. Это главная фишечка этой всей темы. Макарошки мы откинем, поэтому погнали. Ну, нахер, да? Для Ну макароны я мыл руки. Коронавирус не бьет, да? Коронавирус не блядь. Блять, это гороховые макароны, ребят. Ну, ну серьезно. Если если если кого-то пучит от макаронов, то блять от гороховых макаронов вам будет рулю Вот это выглядит тогда они чуть чуть чуть переварены. Ну, как бы норм, норм. Здесь будет сейчас вообще топче. Сейчас мы их 5-7 минут Поджарим до хрусткости, откинем и потом замутим соус, а потом снова соединим. Ну что ж, наши гороховые макароши обжарены. Теперь начинаем обжаривать наш самый главный ингредиент. Отправляем на разогретую сковороду лук сельдерей. Прикинь, не бьющаяся посуда, ёпта! За ними следом сразу сосисоны и особо не запариваясь огурцы соленые. И потом мы сейчас буквально через пару минут этого всего общего зажаривания закинем э, хренодер Сверху э, в последний момент закинем колбасный сыр. Интересно, вот это разобьется? Не бьющиеся тарелки. Погнали, соус. Наш хренадер. Сразу сильно мозги не телепая, макароши, гороховые наши. Ну, 18 человек можно позвать. Ну, 900 грамм макарон, 6 сосисонов, все дела. Но на макароны это перестало очень ходить? Ну, они немножко переваренные, но это норм, норм, норм. Студенты обычно так и делают. Да, я тебе базарю, это чисто студенческие жареные макароны. Мы пи -пи прокачали, прокачали э, Грильковский рецепт. Сейчас оно все пропитается, буквально через минуту. А кого нас интересует, мы прям сейчас закинем сыр. И все норм. Сыр подплавится, и будем пробовать. Так что увидимся на дегустации. Вот так вот все это выглядит. Да. Любой студент был бы рад такому, аппетитному. Ну это горо... гороховая, гороховая. Гороховая лапша, Иванда Мария. Блин, ну это прикольно, это сытно, это без глютена. Так как это э, второй ролик с Иванда Марией, Предыдущий ролик, это была гречневая лапша, ролик вот здесь. А здесь мы ёбнули Грилькова, нахуярили Лёшу. Обошли в раз. Обошли. Мы, мы измени, измени, изменили его встроенный рецепт, ну, его родной рецепт. Мы модифицировали. Получилось, конечно, охуенно. Ах, бля, бля. Вот я табашка копанул, блядь, вообще норм. За Грилькова, который подогнал идею, давайте за гороховую лапшу и за Иван Дамарию с вами господин да. оператор подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео жирного лайкевича смотрите другие видео с канала пока самое время написать ролик начинается с такой-то минуты да мудак я это про тебя не благодари шить и вот вот шить я себе не могу. Ну да, выживаешь нахуй. Не-не-не, да? вообще, да, вот, да, вот да. Он с низкой иголкой, это вот не мое. А вот, вот единственное, для чего мне нужна женщина. А для каких-то плотских утек, но ну, есть проститутки, кстати, ставьте лайк, если любите проституток, если я ставлю эту фразу. Ну, в принципе, вообще проститутка будет лайк. Это вот то, что для людей.